консультация маркетолога, советы юриста, дельные практические советы сантехника, клоун, финансист, руководство для бухгалтера, вебмастеру или рекламному агенту. Пора продавать свои компетенции, пора давать консультации за деньги. Ниша своей компетенции – это очень высокодоходная ниша, а правильный выбор ниши дает вам возможность стабильно и много зарабатывать.